привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как э, удалить разделы на флешке. То есть, если у вас разделы, ну, грубо говоря, флешка заглючила и вы не можете стандартным средствами очистить разделы, объединить их в один, вам поможет следующее. Нажимаем Win R и здесь вводим CMD. У нас открывается с вами командная строка. Нажимаем, вводим диск Part. Далее нам необходимо ввести лист диск. И у нас отображаются все диски, которые подключены на компьютере. В данный момент нас интересует четвертый диск. Далее. Мы с вами набираем SELECT DISK 4, выбран диск четвертый. Обязательно смотрите, не перепутайте. Далее мы нажимаем CLEAN. Очистка диска выполнена. CLEAN это команда, которая удаляет все разделы на флешке. Далее нам необходимо его с вами отформатировать вводим create partition primary указанный раздел создан далее select partition один Потом active, формат fs, система fat32quick, быстрое форматирование. Далее применяем и, соответственно, выходим, exit. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Всем пока.